Итак, мы попадаем вклад академической живописи. Доброе утро. Что происходит здесь в эти минуты? Здравствуйте. Вы пришли в нашу Российскую Академию живописи, из отчества, мастерскую портрета. Угу. У нас сейчас идет урок живописи, так что присутствуете на уроке живописи четвертого и пятого курса. А здесь четвертый и пятый курс. Как да. интересно и как же это все здесь происходит? А, пожалуйста, посмотрите. Вот у нас сейчас сидит постановка историческая, костюмированная. А это постановка вот? Да. Доброе утро. Как вас зовут? Не смущаем, Татьяна. Татьяна, а кого вы изображаете этим утром? Красавицу изображает. Красавицу, да? И как Конечно, вот да? как часто приходится вот так вот сидеть и как долго? Танечка, расскажи. У вас же постановка, видите, в определенной позе это все. Это же так два часа посидишь и просто устанешь. Наскать действительно, это очень тяжело тут, но Таня позирует. Ведь очень важно, как пассирует модель. Таня, если модель позирует с душой, работа получается. Если нет этого, работа обычно не получается. Так что, я считаю, наше мастерскую очень повезло с нашей Таней. И она позирует, и, в общем-то, у ребят получаются неплохие работы. А какие угу. вы можете ну, доснять Вот это, да. Угу. Но ну, это замечательно. А кто придумал вот такую позу, что вот именно нужно вот так вот выгнуться? Вы сами это придумали? Нет. А, а кто, кто это предложил? Так? Ну, у нас мы делаем коллегиально, вместе со студентами. Ну, ага. студенты расскажут. Ань, ну, сейчас мы посмотрим, как это. А, то есть, и смотрите, тут это модель или как это называется? Постановка. постановка. Постановка, она же изображается с разных ракурсов, потому что вот постановка находится в центре, а все вокруг вот так вот пишут ее практически вид с разных сторон, да? Да. А вот познакомиться mm -hmm. пришла ассоциация Доброе утро. Как настроение у вас этим утром? Замечательно. Потрясающе. Я вот смотрю, тут вот обратил внимание, что вот окна тут сверху, это как-то специально задумано, да? да? Ведь Надо Многое сказать, зависит что... от того, как падает свет как... на постановку. Да, это... вообще эти мастерские уникальные, и наши вот соседние историческая мастерская, угу. потому что эти мастерские для Сергеевич сделал с верхним светом. А uh -huh. То есть это Илья Сергеевич, Илья Сергеевич Глазунов да. специально сделал вот с таким вот светом. Да, цветом. да, Вот цвет. это да. Я тут вижу даже специальные осветительные приборы, да, можно моделировать свет. Да, когда у нас ставится рисунок, но это обычно бывает в зимнее-вечернее время, то uh -huh. мы освещаем эти постановки электрическим светом. Uh -huh. А так у нас получается естественно очень хороший свет. Uh -huh. Замечательно. И вот я вижу постановку уже на холсте. Доброе утро. Здравствуйте. Как вы с вдохновением работаете сегодня? Ну а как же? Как без этого? А вот это вот вы уже написали, это за какой период? Ну, по-разному бывает. Когда дольше, когда... Ну вот сколько здесь эта постановка у уже сидит? Ну, сколько? Месяц, правда? Месяц вот такой вот. Ну, месяц по два часа, так что... Да, и меньше даже выходят. Но это же надо как на работу приходить и вот так вот сидеть по два часа. Это есть. Да. Вот это да. да! И сколько еще? Нужно еще пару лет, наверное, чтобы закончить эту картину, нет? Нет, Мы у нас знаем. постановка на месяц это рассчитано. А потом у нас скоро просмотры. Вот было бы интересно, если бы пришли и засняли наш просмотр, потому что это очень живое и интересное зрелище, когда все работы выставлены на сцене когда входит комиссия во главе с Ле Сергеевичем Голзуновым и оценивает то, что сделали студенты за семестр. Обязательно, обязательно. Ну вот сейчас мне интересно посмотреть, что же происходит здесь и сейчас. Вот вы как-то специально смешиваете эти краски, да? Я же дилетатый, я так мало опыта, я ничего в этом не понимаю. Смотришь на модель и смешиваешь, А как можно вот так вот посмотреть и вот подобрать цвет? Его же нужно составлять из разных вот. Ну, да. Как же это делается? Прям уму непостижимо. Ну-ка мы посмотрим, как вот именно вот этот вот штришок наносится. Это сейчас что над какой частью вот этой постановки вы работаете? Это вот сейчас будет кулончик. Вот это да. Сейчас мы еще с вами разберемся, подойдем к вам поближе. Да, вот еще девушки посмотреть. Так. Ну потрясающе, слушайте. Так получается, просто вот как. Ну что же, мы хотим увидеть, как это происходит. Мы, наверное, немножко волнуемся, что ваши руки задрожали. Вот это да. Вот это да. Ну-ка сейчас мы посмотрим, как получается это у других. Доброе утро. Здравствуйте. У вас, судя по всему, отличное настроение сегодня. Да, благодарное. Так. Ну видите, тут уже постановка в другом ракурсе немножко, да? Да. А вот что самое главное вот в этом? Что нет, вот именно вот в этой постановке передать все вот как вот как фотографию или как-то обнаружить ее характер и выявить вот здесь, вот на этом холсте. Ну, для меня вот здесь, в частности, важно найти образ интересный. Также угу. мне как, вот как бы схожести не настолько важна, сколько образ. Угу. А вот какой это образ? Что это за образ? Ну, это уже зрителей могут называть. Угу. У вас здесь так много всяких кисточек. и Это каждая должна для определенного этапа работы. Да. А можно посмотреть, как вы их используете? Вот вы сейчас какой кисточкой работаете? Вот так. Она как-то имеет специальное название? Да нет. Не имеет никакого названия. А вот именно в какой части вы сейчас? Для тонкой Что для вы здесь для вот сейчас пишете вот тонкой. пишете, для вот какой именно момент? Вот здесь вот, да? Шею пишите. Да. А не бывает так, что вот погода хмурая, там чего-то такое, и сразу уже совсем другие оттенки? Как да, ты с этим бороться? Да. Боро да. боро как с этим бороться? А как с солнцем можно бороться? Не знаю. Ну а постановка всегда... Просто держать в памяти, наверное, какое-то определенное состояние, которое пытаешься показать. И пытаться... Не переписывать постановку, как-то меняется погода и так далее, uh -huh. а держать какую-то среду свою. Uh -huh. Замечательно. Спасибо. Сейчас посмотрим, что тут у других еще получается. Да, вот у всех немножечко другой ракурс, да, получается так. А что будет, вот если она пошевелит пальцами? Ничего страшного не будет. Да? ну ведь это же будет уже совершенно, они по-другому будут находиться. вот. То есть вам запрещается даже шевелить пальцами, да? Нет, не запрещается. запрещается, можно это делать, да? Ну, замечательно. Вот вы тоже работаете над кистью? Да, если угу. замечательно. Ой, сколько здесь красок всяких разных. А сколько вообще красок по количеству цветов вот этих оттенков, вот именно машин? Краску много. <свят> а зачем же тогда их чувствует? Нужно писать пример цветами. Да. И будет все вот так вот натурально выглядеть? Можно дать. Вот это да. Так, а здесь уже совсем иные ракурсы, и совсем другое изображение. Еще, вот скажите мне, кто она? Она красотка или вот это какая-то, я не знаю... Даже как назвать <свят> это? Как Вы бы назвали это полотно? Это просто модель. Просто <свят> наш. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> просто модель, которую <свят> мы пишем. Ну замечательно получается. А что это у нее в руке тут такое? Ведь там нет у модели. Ну пока нет. Раньше <свят> было. <свят> да? Просто мне нужно было сделать что-то, чтобы не было такой одинаковости. <свят> вот что-то в руку то есть модель вот так вот может в одно время держать там всякие Это письма, записочки. Это кому как выгодно, кому как удобно. Угу. Кто-то делает, кто-то делает. Понятно. А вы над каким фрагментом работаете? А мы над всеми понемножечку. Да? Ага. А вот тут... Бег, бегаем нет. по всем холстам вот тут вот еще. Да, здесь какого-то жуткого. Обратите внимание, оставлена имприматура. Это что такое? А имприматура... Это как бы когда грунтуешь холст, uh -huh. промежуточный слой между красочным и грунтом непосредственно имприматура. То есть какой-то цветной uh -huh. э, ну, колер, который наносится на белый холст, uh -huh. если надо. Если не надо, по белому холсту пишешь. А здесь вот этот фрагмент еще оставлен, еще не тронут пока. Можно посмотреть, какая у меня была имприматура. Uh -huh замечательно кажется маленький эскиз прежде чем приступать к большому портрету студенты делают небольшой эскиз. Эскиз, конечно портрета, саша покажите да. пожалуйста где а если я его принесу а где он хранится как он то в специальном хранилище где-то здесь все хранятся угу. сейчас я разгребу можно пока М -м. Кажется, здесь много всяких интересно. Вот это да! А зачем нужно было сначала вот это писать, а потом то? В чем, в чем отличие, в чем Если, разница? Как бы на маленьком цветовую гамму находишь, находишь композицию, а потом по этому маленькому эскизу, естественно, делаешь имприматуру. Выбираешь размер холста и, и вперед. Вот и... это да. Ну, замечательно у вас получается. Спасибо вам большое. Мы были в Российской Академии Ваяния... Живописи, Ваяния, из Живопись Живописи, Живописи Спасибо, что смотрели. Удачного дня и до новых встреч. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы находимся в Российской Академии Живописи в Аяне И в который раз мы маленькой телевизионной камерой будем проникать туда, куда посторонним вход категорически воспрещен. И мы проникнем в аудиторию живописи и посмотрим, как это все происходит с натуры. Доброе утро. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Мы две Татьяны. Вы две Татьяны. Очень приятно. Меня Леша зовут. А, а кого это вы здесь изображаете? Кто это? У нас морская тематика, так и морской волк. Морской волк. Ой, доброе утро. А вы здесь, это оказывается с натуры, пишут. Вы изображаете этим утром морского волка. Ну, вроде бы так хотят. Я стараюсь, стараюсь войти в образ. О, у вас здесь и трубка. Да. Потрясающий образ такого пирата просто. О, у вас здесь еще и холодное оружие присединиться. У нас замечательный напорщик, любительница. И вы, как, и вы... А как вас зовут? Борис Михайлович. Очень приятно. И вы уже как бы в образе Да, я стараетесь... в образе стараюсь уже понравиться им, так да, чтобы они действительно образы образили хорошо. И сколько так вы уже находитесь в таком образе? Ну, наверное, неделю, вторую уже. Ой, какой-то... И вот так вот вы издеваетесь уже вторую неделю. Мы не издеваемся, все очень серьезно. Ну и давай Давайте посмотрим, как же это у вас происходит, две Татьяны. Смотрите. Ну, понятно, вы за все время, пока я с вами разговариваю, не сделали ни одного штришка. Поэтому я думаю, что морскому волку придется здесь находиться еще года два, наверное. Ждать, пока вы получите вот эту композицию. Нет, три дня и все готово. Еще три дня? Да. Ну, давайте посмотрим, как вы смешиваете краски и как вы это все здесь делаете. Ну сделайте же что-нибудь, у меня такое ощущение, что вы вообще... Ну, просто просто... просто обдумывайте очень долго. Хорошо, можем это да, в какой момент? Все-таки это в живописи это такой медлительный процесс. Не, да? все, а так, не все скоро делают, да. А вот если морской волк чуть-чуть пошевелится, то уже все испортилось, ну, да. Ну как бы движение будет нарушено. А как вот уже вторую неделю удается вот так вот, замерев, находиться в этом образе? Вам не надоело или весело с ними находиться на базе? Я уже пятый год работаю датурщиком, так что нет, не надоело. А кого вам приходилось изображать? Кого только не приходилось. Наверное, каких-то греческих богов. И богов, и Нептун, и Моисей, и даже скрипачей. Ну, в общем, много очень. Вот это да. Так, две Татьяны у нас прям одновременно пишут. А вот здесь вот вид сбоку какой-то получается. Доброе утро, Доброе как вас дай. зовут? Меня зовут Семен. Очень приятно. Так, и у нас Морской Волк в профиль здесь. Ну да, не совсем, три четверти скорее. Угу. Замечательно. вы синхронно с Татьянами работаете? Да, вы да, понимаете? мы всегда вместе, мы всегда. Вы как-то обсуждаете свои композиции? Безусловно, безусловно. Даем советы, критикуем. Ну, вот вы уже откритиковали их полотно там. А ну, идемте, вот давайте на минутку подойдем к ним, и вы дадите критические замечания. Что у них не так, потому что мне сложно разобраться, я дилетант, в живописи вообще ничего не понимаю. А может быть, вы мне расскажете, вот, что у них, вот, такими, критические какие критические какие-то замечания? Ну, какие критические замечания? Вообще, достаточно, ну, работа еще не закончена, они, как бы, наверное, сами видят, что им надо делать. Вот, ну, просто, в принципе, на данном этапе, там, вот, не знаю, э, все в пятне собрано. Я скорее могу похвалить, чем как бы критиковать. То есть например, недописанность там, то есть, как, ну может чуть-чуть сухо там на данном этапе. Но это всегда можно в конце оживить. <с Isaac> вот, так что в принципе на данном этапе все достаточно хорошо идет. А у другой Татьяны? А у другой Татьяны, мне вот кажется... Вы слушаете, слушаете? Что локальные цвета немного не разом, чуть-чуть вот потерял локальный фон, он там теплее в целом. К... Cinema. но это ну, она же на меня смотрит таким взглядом я пошел вот это да ну нужно их подбодрить наверное просто дать желание чтобы появилось желание продолжать дальше да ведь так важно сказать какие то добрые слова Нет, ну, так а теперь Татьяны не направляются не давайте никого. посмотрим <laughs> да да да да да сейчас меня ну-ка посмотрим посмотрим Нет. так сейчас а вы смотрите ему в глаза. Да, да. Что за тема? Может мне считать, что он потеплее? Да. Не, ну понятно, путают. И вообще все полное отстой. Вс, мой холст уже зенится, просто сгорает. Не надо. Должен столько выслушать критики. Не знаю, я в этом Борода не. Борода длиннее Семен, это главное, да, и длиннее да? намного. Правда? Вот уж. Но это все же можно поправить, да? Конечно, можно поправить, это все. Делать времени и техники, так что все еще исправнее. Mm -hmm. ну, очень талантливый человек. Теперь очень важно друг друга похвалить. Да, а то, они знаешь, очень патросы, талантливые не девушки. девушки. Это... Очень да. очень способны. Смотрите, какие они красивые. Это просто вообще. Очень приятно работать в таком коллективе. А у вас все мастерская или человека? Нет, у нас несколько больше, но вот просто сегодня такой коллектив. Я работаю в обществе приятных дам. Смотрите, просто... Да, ну вот теперь мы друг друга похвалили, теперь опять можно возвращаться к рабочему месту, да. Вот это да. У вас было замечательно и очень интересно. Спасибо вам большое. Это была программа «Дилетант», которая с маленькой телевизионной камерой удалось проникнуть в Российскую Академию живописи, из отчества и посмотреть, как происходит процесс написания с натуры. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Доброе-доброе всем утро! Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся там, куда посторонний вход категорически воспрещен в Российской Академии Живописи, Вояне Изотчества. И сейчас мы проникнем в аудиторию и посмотрим, как происходит турок живописи. И не просто живописи, а живописи с натуры. Так, ну-ка посмотрим, что здесь происходит в эти минуты. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Татьяна. А вас? Тоже Татьяна. Вот это да, две Татьяны этим утром в Российской Академии живописи военезучства. А Ой, а, а кого это вы пишете здесь? У нас образ морского волка. Морской волк, вот это да. Доброе утро. Доброе утро. С каким настроением вы здесь уже? прекрасным настроением. Вы... Я уже... Двумя Татьянами работать, надо сначала загадывать желания. Я каждый день загадываю желания. Ну, у вас потрясающий такой образ действительно морского волка. У вас здесь и холодное оружие, я смотрю, и трубка. И вообще у вас такой грозный вид. Ну, приходится входить вот в образ... Тани вас, Таня вас не бояться там. Мы любим, <с <с наш любимый, наш лучший. А можно поинтересоваться? Да. А кто вы такой, как вы сюда попали? Я дилетант, и хочу снять то, чего никто еще никогда не снимал. Ну это вообще тресково, вы отнимаете наше рабочее время. Я быстро, я вот еще чуть-чуть посмотрю здесь и уже уйду. Доброе Добрый утро. День. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Вот это да. Семен, вы прям как настоящий большой художник. Мне кажется, даже я видел вас где-то... А, в, не в прошлом веке, а вот продаются такие большие академические собрания живописцев И вот там вот, как будто бы был ваш портрет Вы так стоите, как это называется, с па палитрой? С палитрой, с палитрой И у вас вид морского волка в профиль сбоку Скорее три сказать. четверти, скорее три четверти А, три четверти угу. Ну и как там Татьяна работает? Ой, они прекрасно работают Они какие у них прекрасные работают Ну, вот здорово, тебя так приятно работать в таком судении двух, двух очаровательных девушек, вы не представляете. Так... А что вы можете сказать вот об их работах, как под э, взглядом профессионала? Нет, ну они немного не закончены, но в принципе все идет э, к благополучному завершению. Все прекрасно. И как да. бы вот.. Ну, критиковать я их не стану, они обидят. А может потом побьют. Поэтому, пускай лучше. Здесь, здесь, Ой, здесь, куда же вы, куда же вы. Если у нас не принято во время академического часа заниматься съемками, запрещено. Так что это у нас оттекает. Вот, э, они... Да, нам поработать. Вот это да. Ну вот, мне уже приходится <смех> отсюда уходить. Это была программа «Дилетант» из Российской Академии Живописи. Вояние из отчества, которую на этот раз выгнал сам морской волк, который позирует этим утром здесь, на уроке живописи. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч. <смех> Получится что-то? Да. <смех> ну вот так можно. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему находимся там, куда посторонним вход категорически воспрещен. И сегодня это Российская Академия живописи, а я не из отчества. И мы будем проникать на уроки живописи и смотреть, как это все происходит, и познакомимся с натурщиками, которые и натурщицами, которые позируют. и а, посмотрим вообще, как это все там происходит. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся там, куда посторонним вход категорически воспрещен. В Российской Академии живописи вояний и зодчества. И мы проникнем на урок живописи и посмотрим, как это все происходит. И то, так, и что у нас здесь происходит, как работа? Вот, я вообще еще пишу исторические картины, если вам интересно. Не может быть. Да, могу показать. Правда? Нет. А что-то они уже сказали по поводу этих картин? Вы видели? Не может быть. А это он написал, правда? Нет, не он. Нет. Вот это да! Это вот такое вот полотно просто историческое. Это после битвы что-то произошло. Да, после бородинского сражения. Вот ну, это, это да! А, это вот это Точкова, который идет и ищет... Нет, вот... Тучкова вообще здесь. вот здесь. Вот она. А, это она... Вот это да! Я просто делал тоже цикл Россия, какова судьбы» назывался, И шел в течение года, и мы ездили специально на бородинское поле и рассказывали эту историю. Вот меня ну, да, заинтересовала эта история, то есть, э, ведь это э, с, чисто, с христианской морали э, э, единственная давай которая приехала, то есть вот я читал э, записки э, глинки и вообще дневники, прочитал э, очень много книг. И в том числе жить ее Магарет Михайловна, и она была в ее домике, наверняка, да, да, говорит, в Бородинском поле. Да, да, был, как это. Ну, ну быстрее... вот, а вы говорите, что это не он написал, вот Таня лукавые какие пишет своего морского пирата. В общем-то вот так вот, так что. А, вообще, я буду, наверное, еще продолжать э, цикл картин, то есть это не, не последняя картина, которую я напишу. Я, и, скорее всего, напишу еще на диплом. Я, то есть Вообще, тема 812 года меня очень интересует. Uh -huh. А будет много-много трубок? Ну вот я uh -huh. смотрю, вот что-то такое бандерчуковское просто. Вот. Война и мир не иначе. Yeah, просто эпическое, писал, эпическое. Писал с вертолета, как бы, Дорчук. Вот уж неправда. Не с вертолета. Все достаточно приземленно было. Я даже помню те, что Мария Михайловна, по-моему, да? Маргарита А, Маргарита Михайловна медленно шла. Старик творил молитву. Правильно, да. Это значит, вот он, вот этот вот священник. И, а что потом было? Она, а, она, она увидела перстень, перстень на его видела. руке, перстень потому его, что его же разорвало. Его разорвало, да, да, в него попало три снаряда. <свеч> в принципе, ничего не осталось. Так, а что тут у нас? Все смешалось, кони, люди, да? <свеч> да. Ну, здорово, слушайте, здорово. И композиция какая необычная, ведь тут очень много неба. Это же, наверное, не случайно. А в житие описано, что было очень бурное небо. То есть я как бы... Следовал четко житию. Uh -huh. И от, отталкиваясь от текста, потом как бы уже свое впечатление передавал. То есть не, не просто как так абстрактно, стараюсь все-таки житию следовать. Uh -huh. А как называется эта картина? Ну это малейвин э после, после боя. То есть, вот я, скорее всего, так назову. То есть, ну, конечно, это связано с Тучковым, но все-таки это молевизнь, потому что она все таки как бы отслужила молебен и после этого основала монастырь. То есть mm -hmm. она осталась верной Александру Александровичу до своей смерти. То есть это вот тема верности вообще это в русской истории получается так. Здорово, здорово. Просто даже я мне не Бундерчука напоминаете, а Сурикова. а Сурикова. Конечно, потому что такая эпичность и кинематографичность свойственна была только... А вы что смеетесь? Вы кроме ну, вот этого согласна. морского волка что-то написали? Заходите к нам на просмотр, там увидите. А вот сейчас картины, да. А сейчас вы можете что-то показать? Я могу, к сожалению. Значит, да, у вас я, их нет, нет, нет, нет, нет. просто, нет. правда, у них нет ничего. Ну, но ну, они ими работают. Это просто картинка, которая здесь писал, они потом принесут. Mm -hmm. Просто кому как удобно мне работать, мне здесь вот у меня работать было. Угу. Ну здорово. Давайте сейчас а, мы попробуем процитировать а, потрясающий цикл, который делал Никита Сергеевич Михалков на первом канале, который назывался Музыка русской живописи. И там в конце картину слушали. И шла медленная панорама по всему полотну. Давайте мы ее сделаем, а вы сейчас прокомментируете, что мы видим и как мы видим. Начнем вот отсюда. Там начиналось всегда вообще с непонятного места, и камера вот так вот, вот медленно, небо. Медленно. небо. А, это небо. Небо в мае. Октябрь. Октябрь. Октябрьское октябрь. синее небо. Была октябрь. очень да. ранняя зима. Uh -huh. Вернее, ну не зима, а были ранние заморозки вообще. Uh -huh. а, ведь э, в источниках приписывают, ну то есть как.. Приписывают гибель французской армии ранней, ранней зимы, но это неправда. Так, и что дальше мы видим тут? Вот, кто у нас появляется. А, здесь появляются монахи, которые собирают тела. И э, вообще, как было, на, наши тела захоранивали, а французские тела сжигали все. Угу. Вообще, очень страшная картина была, то есть, по описанию Баранинского сражения. То есть, 52 дня они лежали непогребенные абсолютно. Угу. Угу. И даже боялись прийти. Очень страшная картина. И вот наша камера приблизилась к центральным персонажам этой картины. Это и Романах, который был приглашен в Тучковой. Тоже очень сложно было попросить кого-либо. Это все с Самоненской губернией он был приглашен. И вот такое дерево обрубленное, как такая Но судьба, которая... Снаряды, они... были же деревья все поаполонные, mm -hmm. сожжено. Была Замечая. очень страшная картина. Потрясающе. Но у вас она не страшная получилась, а очень такая вот что-то после нее внутри меняется. <свят> это была программа «Дилетант» из Российской Академии Живописи. Мы посмотрели уникальное полотно. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Доброе, доброе, всем утро, я приветствую всех по клуб. Да, я напрасно туда повернулся, потому что а Доброе... Что? Это очень интересный ракурс, да? Да, да. Здравствуйте! Доброе-доброе всем утро! Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему находимся там, куда посторонним вход категорически воспрещен. Сегодня это Российская Академия Живописи и Изучества. И мы сейчас попробуем сделать нашу версию орт проекта «История одного шедевра». Доброе утро! Вот этот один шедевр. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Но Семен это мало. Шедевр, зовут Я пишу картину. Нет, Семен, Семен, Семен... Леонидович. Семен Леонидович... Ну не томите, как фамилия. Кожин. Семен Кожин. Да. Семен Кожин и название картины Молебен после боя. Молебен после боя. Так, и в лучших традициях истории одного шедевра нам нужно сейчас рассказать предысторию этой картины. И вообще, что вы за человек? Вот там вначале о мастере всегда говорят, что вот Семен Кожин родился Женец. такого то числа. Брал уроки живописи у. Там, Боровиковского, это А ну Родился я 11 Где? марта в Москве. в Москве в 1979 году. Угу. Значит, мне сейчас 22 года. Сейчас я учусь в Российской академии живописи и изодчества. Угу. Ректор у нас Илья Сергеевич Гузунов. Замечательно. То есть, практически ваш авторитет в искусстве, сам Илья Сергеевич Гузунов. Ну, Обратил внимание на молодого художника. Ну, наверное. Можно и так сказать. Замечаем, он все правда говорит? Это две Татьяны, тоже воспитанницы Российской Академии живописи, военные из отчества, Борис Михайлович в образе э, морского волка, который позирует двум Татьянам сейчас на уроке живописи. Э, все правда нам Семен, правда Семен сказал? Можно Значит, да. Так, продолжаем дальше. Очень талантливый молодой художник. Но это мнение критиков уже пошли. Да? Нет, это рассказываем о авторе. Что еще мы можем сказать об этом? Хороший товарищ, вот, очень талантливый художник молодой, вот, очень исполнительный, вот такую большую картину стал делать. Да, конечно, картина очень большая. Серьезный. Ну и теперь давайте перейдем именно как вот началась работа над картиной. Я увлекся темой 1812 года. Угу. И среди тем, которые меня привлекли, меня привлекла тема верности. Эта тема связана с Маргаритой Миха Михайловной э, Тучковой. Угу. Я прочитал а, записки о а 1990 году а, и ж, в том числе жить ее Магарит и посчитал что это сюжет достойный внимания художника uh -huh. Uh -huh. так и сейчас вы вот уже заканчиваете буквально последние штрихи да ну в принципе да она практически готова uh -huh. Я ее писал где-то, наверное, год, потому что сначала делал. Я, да, я потому что сначала делал эскизы, угу. потом эскизы перенес, уже потом писал картину. Есть, угу. Ну, в принципе, там же надо было очень много прочитать книг история, по истории, по истории костюма военного, светского, в том числе, чтобы вжиться во время, пришлось прочитать очень много записок, современников, uh -huh. чтобы понять вообще. Там же очень эмоционально, когда понимаешь взглядом того человека, то только тогда можно вжиться во время и понять вообще. Uh -huh. То есть это все, все надо пережить через себя. Таня, ну-ка идите сюда, сейчас мы будем проверять ваши впечатления от этого полотна. Расскажите нам, что Вы здесь видите и что Вас особенно потрясает? Небо. М -м? Не, Семен очень любит небо. У небо. него получаются эпические небеса. Ну да, это видно. Хотя, конечно, я как критик могу выступить. Хотелось бы видеть больше натуры. в этом Но это можно простить автору что все равно это как бы удача художника. Приятно слышать. Да? <смех> и сейчас в лучших традициях и история шедевра и сентиментального путешествия на родину музыки русской живописи Никиты Михалкова. Мы сделаем панораму по этой картине. А вы рассказываете, что это здесь обозначает. Вот это небо мы сначала видим, да? Потом дерево, разорванное снарядом. Угу. И потом мы видим вот здесь вот главные центральные персонажи картины. Маргарита Михайловна Тучкова. И Романах, которого она пригласила из Лужского монастыря. Угу. Так, здесь. А, там, там же было все поле было усеяно трупами, их не убирали. Да, 52 дня они находились в жутком беспорядке. Uh -huh. Потом э, тела русских э, э, были отпеты, а тела французов были сожжены. Uh -huh. Потому что э, была ужасная картина, то есть вот, по воспоминаниям современников творился страшный ужас. Туда даже люди боялись ходить. А Маргарита Михайловна, э, как верная жена, она после того, как она. Э, Нашла то, что осталось от, от тела ее мужа, э, сохранила ему верность до самой смерти. Основала монастырь. У них же был сын, который mm -hmm. тоже умер. То есть у нее судьба очень тяжелая была. И там часовинка есть в этом монастыре, да, где да. именно могила сына. Потрясающе, замечательно. Вы нам несколько потрясающих минут вот этим полотном. Ну что ж, это была программа «Дилетантс», своеобразная версия программы «История одного шедевра». И вы посмотрели работу Семена Кожина «Молебен после битвы». Да, или после После, боя. после боя. «Молебен после боя». Спасибо, что смотрели, и до новых встреч. Доброе-доброе <свят> всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему... <свят> Доброе-доброе всем утро! Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему будем проникать туда, куда посторонний вход категорически воспрещен. И сегодня мы находимся в Российской Академии Живописи из Изотчества в Мастерской Исторической Живописи. Посмотрим, что здесь сейчас происходит. И по секрету вам скажу, сейчас мы попробуем сделать свою версию знаменитой ОРТ-шной программы «История одного шедевра». Вот он, шедевр один. Так, и... Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут э, Семен Кожин. «Семён Кожан. Молебен после боя». боя. Потрясающе. 1812 год. А, э, тема была мною ну, выбрана не случайно. Э, я прочитал очень много книг по 1812 uh -huh. э, году, и среди многих тем и сюжетов мною была выбрана тема верности. Это тема, связанная с Маргаритой Михайловной Тучковой. Uh -huh. Этот сюжет э, вообще не, не, почти практически не затрагивался э, в исторических полотнах. Это вот одна из причин была э, избрания этого сюжета. И я решил, что эту тему вообще стоит внимания, потому что э, это тема настоящей любви христианской. Да просто И... слов нет. Вот Суриков, Бондарчук, я не знаю, Репинг... Расскажите, как вы вообще сюда поступили? Сюда можно ли поступить сразу после школы? Потому что мне сказали, тут нужно закончить хотя бы какой-то там институт. А, вообще вообще а, можно поступить. Я поступил сюда после окончания... МСХШ, и сейчас она переименована в МАХУ уже. Вот это да. Кто, кто ваши педагоги здесь? Uh, у меня uh, главный педагог исторической мастерской – это Иван Ильич Глазунов. Uh, это сын Ильи Сергеевич? Да, это сын Ильи uh -huh. Сергеевич. Потом у нас преподает Михаил Юрьевич Шанько, uh -huh. Дмитрий Замечательно. Кушкин. Вот это да. Они сейчас вот смотрят по телевизору это полотно и вами гордятся, я чувствую. Ну, может быть, наверное. Мы вернемся к нашей картине. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся там, куда посторонний вход категорически распречен в Российской Академии живописи, Вояне и И сейчас мы посмотрим, как происходит урок живописи. Доброе утро. Здрасте. С каким настроением вы сидите здесь этим утром? Ой, замечательно, писать да? хочется. А что вы тут пишете? Ну, ну, Вау, да, кто да, это? Это вот у нас... а, это все с натуры, это вот здесь вот так вот прямо происходит, не может быть. Красивая девушка Мария. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение у вас? Отлично. Замечательно. А кого вы изображаете? Это дама, наверное, 19 века. Наверное. Как долго вам приходится вот так вот сидеть? Минут по 40. По 40 минут и в течение какого времени? Неделю, две недели пишутся вот такие работы. Ну, обычно... А? обычно да. А? Обычно Две недели. Ну да. Вот это да, ну здорово. Так и что мы там уже написали? А мы есть... делаем пока зарисовки, потому что мы только поставили постановку, uh -huh. Uh -huh. а писать мы будем завтра. А вот ей можно шевелиться или нет? Или она должна ну, прям не... замереть и вот так ну, вот. Ну если, конечно, у нас будет хорошее настроение, мы можем ей разрешить. Uh -huh. ну, По правилам да? она не может, конечно, uh -huh. но так как она человек, конечно, она может и шевелиться. И... Uh -huh. Но она профессионально очень это делает практически не шевелится. А позу кто придумал такую? А вот она сама села и угу. очень красиво так получилась. Здорово, вот это да. Это ну что, девушка. Ага. не буду вам мешать, было очень интересно посмотреть, как происходит этот творческий да. процесс. В заключение давайте я посмотрю, вот вы как штришок сделаете, Ах. вот прям сами. Ах. Вот так, смотрим как там. Угу. И а видим здесь, плачет. плачем. Здорово. И вот так вот все это так получается. Да. Сойти с ума. Это была программа «Дивитант», которая удалось проникнуть в невозможное, в мастерскую живописи Российской Академии Живописи вояния и Зодчества. Чего? В историческую. В историческую мастерскую. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Доброе-доброе всем утро! Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся в Российской Академии Живописи вояния и Зодчества. И я нахожусь так вообще в непривычном месте, на месте натурщика, на уроке живописи в, мастерской, в живописной мастерской этой академии. И сейчас вот это будущие художники, Репины, Васнецовой и Суриковой, они будут писать мой портрет. И я хочу на это время передать... А, рисовать. Рисовать, да, это разные вещи. Я же дилетант в этом, в тонкостях этих ничего не понимаю. Я хочу передать мою камеру на это время преподавателю рисунка. Пор... рисунка, рисунка мастерской. Да? Ага, преподаватель рисунка портретной мастерской. Пожалуйста, возьмите мою камеру. Доброе утро, как настроение? Замечательно. Передаю вам свое оружие. Думаю, у вас получится управляться с моей маленькой телевизионной камерой. А сейчас мне нужно какое принять положение? Наверное, какой-то образ такой сделать, интересный или нет? Давайте, ставьте Рустын, давайте. Ну вот так вот. А, это постановка называется, да? Да, краткая. это будет зарисовка, небольшая зарисовка на 20 минут. посмотрим, как они еще будут говорить. Да, сейчас, это Ты должен себе представить в роли, я не знаю, царя, да, допустим, или любого. Нет, не надо, пусть он с собой. Офисный работник, может быть, не Журналист, кого-то. Раздеваться не надо. Раздеваться не надо, да? это портрет. Да, это портрет. Главное, чтобы лицо изображало какие-то эмоции. Какие-то <свят> надо задать ему что-то. То есть или надменность, да или да. задумчивость какая-то, или не знаю радость что-то Что в этом роде. Да. Да. Ну давайте да. вот, Чуть -чуть вот так. Что у вас? Ага. Угу. Еще я а теперь смотреть вот взглядом. Все хорошо. Вот так, да? Все, все так, оставляем. Давай, все. все. А я с этого. Тихо, тихо, тихо. Так, размещаются все студенты. Не очень даже удобно, там, она А может, голову померзли? Чуть-чуть, да? Чуть -чуть, да? Во, вот, давайте вот так. И тень хорошая. И чуть-чуть вот э, на однокомнике. Вот так, да, вот так. Да, вот так немножко, да. Я все просто чувствую себя в какой-то академической позе. Ну и неудивительно, друзья мои, ведь мы находимся в Российской Академии Живописи, а не нет, это. Просто мы же, мы, же, мы же еще не опять Расскажите нам, пожалуйста, вашу студенту. Так, это вот у нас Рустем. Он э, в портретной мастерской два года на шестом курсе. Так ничего не надо. Один из лучших и один из самых активных студентов. Так, это у нас Аня Дронова. Она тоже на шестом курсе, на, ой, на пятом курсе, а у нас, да, на пятом курсе. То есть та самая такая тоже, талантливая, в ней сидит э, художник. с Большой буквы да. То есть может быть она ее там ремесло где-то подкачивает, но художник в ней сидит. У -у -у. Так, оказалось, что думала. Интересно, что было Это Сергей Котов, он у нас такой более... А, из такой семьи чувствуется рабочий, рабочий крестьянский, да. И вот он такой вот у него все вот практичность, все, чтобы можно было вот практику практику, чтобы если рисовать, если научиться рисовать, то это должно быть обязательно ремесло, чтобы можем было там им зарабатывать деньги. А потом уже выражать. Тоже это товид якин который вот к концу пятого курса вошел во вкус в портретной живописи то есть это чувствуется по его работам по его интересу модели то есть вот в нем живет вот настоящий портретист а можно посмотреть что там уже получается что а что знаете, еще намечается все, пока еще вот все еще. А, только намечается. Да, да? вот это все, каждый по-своему. Ощущение а потрясающее <свят> в, в, в академической хозе, в Российской академии живописи живописибояния изочества. <свят> Лучше не шевелиться, да? Да, и не пугаться как Кого мы пугаться. там еще не представили? Не а? Ну. а? Володя Хохлов. Так, он нас закончил, Федоскинской, да, полотенцем? Прикладной, да, как будто он... То есть сюда попадает не просто так, да, нужно закончить какую-то художественную школу, прежде чем поступить в академию. Естественно. Да, и вот он, наверное, сам могут поступить и после школы. Есть такие? После школы у нас поступил, как вот, Моисеева, да? Вот, то есть художественная школа, то есть девочка, которая учится на втором курсе, она очень талантовая, как раз вот. А примерно размерки или там? Процес у нас зарисовка идет, не набросок. Наброски обычно 5 минут, угу. а зарисовка минут 10-20, может, задача. До двух часов, может, да. Вот это да. Может быть, тогда лучше пока выключить мою маленькую камеру и включить ее через какой-то да, период? Да, да, лучше вот так. Хорошо, вы сейчас 5. мы нажмем кнопку надо, вы не рисуете? Нет, я просто хотел посмотреть, вот как вокруг меня рисуют. А, Рису. а, Рису. а Рису. я не понял, у меня продажи свои. своих продажей нет, и поэтому... А -а -а. Не ну, еще 10 минут. У меня есть особая бумага, которую я рисую. А, как же конечно, профессионал, визу, который позволяет рисовать... Я вот да. я писать, я на чем угодно писать. А это как это вообще, это у вас было. похоже получается? Ну, ну начните писать, тогда. Да. Как натурщики вообще, вот они себя смотрят и как? Похоже, они нравятся себе не Иногда. Да, да. ну, да. А вот спросите. спросите. Борис Михайлович нравится, да? Иногда не спрашивают, а да? как В этой мастерской ты портрет не мастерская. Как вы пишете еще? Я вот увижу вас, что они очень хорошо делают. Ну что ж, мы вновь включили нашу маленькую камеру. Академический час моего сидения здесь уже подходит к концу. Я вновь передаю камеру в надежные руки. И... Смотрим результаты. Да. Что, что у нас получилось? получилось? Так, с того мы начинали. Ростем, Пузин. Вот у него образ. Ну такой. Что, там что-то получилось? А, там такой образ, то есть такой немножко грустный. Как я сам. Да, То такой... есть каждый видит что-то свое. Каждый И это видит приятно да. осознавать. Я думаю, что а, через несколько лет, а, когда имена этих художников вспыхнут на невосклоне мировой живописи, а, вот эти портреты можно будет продать за большие деньги. Это практически обеспеченная старость дилетанта. Так, вы, пожалуйста, будете продавать да. сообщитель нам, пожалуйста. Мы уже умолем к да. тому времени. Так, вот это у нас Аня Дронова. У нее такой образ более благородный вышел. То есть, ну, действительно, а -а -а. у каждого свой образ? Свой образ, да. да благородного разбойника. Благородного разбойника. Анечка, посмотрим, пожалуйста. Я вообще впервые вот так вот. И когда этим утром заходил сюда, в Российскую Академию живых всего, я, не изучу, я даже представить не мог, что меня посадят на этот самый стул и заставят вот так вот целый академический час смотреть и думать о чем-то воздушном. Да, знаю, так, это у нас Сергей Клодов. Какой Клотов. час? Ну все, пять минут выставок. Сережа, можно руку брать? Все очень быстро. Очень быстро. У меня большой набросочек. В монтаже. Итак, что там происходит? Со сходством здесь вот немножко тут вот небольшие вот такие. Ну, сход тоже не главный. Да, главный образ, да. Вот у Володя, то есть такой вот патриот сидит, нашего времени, который патриотический, а. Так, и кто у нас еще есть? У нас еще. Да уже буквально последний штат. Последний шортит. У нас еще есть Толя Якин. То Якин. Портретист. Да, будущий. Да, да воздушный сироп вот рисунок. да, не может быть. Всё. Так, ну вы посмотрели, а я сам-то не видел. Да, теперь вы сами смотрите. Так, ну... Ну ладно, я посмотрю это чуть позже, в, в, в конечном счете мне же все это подарит, и они будут у меня. Спасибо, что смотрели, спасибо, что вытерпели этот академический час в Академии живописи, а я не из Это была программа «Дилетант» с места натурщика а, в павильоне, где происходит занятие живописью. А, Рисунка меня поправляют. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч. Итак, моя дирижанская камера снова работает, и сейчас мы запечатлеем процесс дарения вот этих работ, именно вот то, на что ушел целый академический час. Так, что здесь у нас? Память Вот, вот это да. Спасибо большое, потрясающе. Какой необычный ракурс. Обычно все меня видят вот так. А здесь вид со стороны. Спасибо вам большое, это было здорово. Кто следующий? Вот, Самый это, теплый, это... Не вот это да. <свеч> как потрясающе. Спасибо большое. Как похоже главное, но ведь похоже здесь не главное, главное тот образ, который заключен вот в этом рисунке. Спасибо Помните, вам большое. Это было здорово. Так, а тут что у нас получилось? Угу. Замечательно. А это что-то такое романтическое, да? Замечательно. Спасибо вам большое, это было здорово. Так, и что тут у нас? А в этом есть что-то героика патриотическое Такой у всех разный взгляд на одну и ту же вещь. Так. Вот это да, спасибо вам большое. Я везде разный. Вот это да! И ведь это зависит не только от угла зрения, но от э, личности художника, который это не рисует, друзья мои. Не рисует, хоть вы мне поправляли, а пишет. Потому что это действительно искусство. Спасибо вам большое, спасибо, что смо... э, э, это А мне показалось, что. Спасибо большое. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч. Продолжение Доброе, доброе, всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему находимся там, куда посторонним вход категорически воспрещен. В Академии живописи, вояния из отчества, и посмотрим, что здесь происходит на уроке живописи. Здесь, кстати, пишут с натуры, вот это написано с натуры, вот этот, я даже не знаю, кто это с копьем здесь стоит. Но сейчас мы познакомимся с ним, что называется, вживую, и посмотрим, как же это все происходит. Доброе утро. Да, да. Хочу... все так увлечены процессом я понимаю, что очень сложно все, доброе утро, доброе утро. Э -э, Борис Михайлович кого вы изображаете сейчас? ну наверное какого-нибудь уставшего путника, который присел отдохнуть после... ага. от изнуряющей жары угу. ну кто еще может быть ну и какого-нибудь библейского там, персонажа да. вот это да, о чем вы думаете вот, вот, в момент не... а, нахождения здесь? Я думаю о том, как меня пишут, как меня рисуют. Вот интересно, что они думают. Кого mm -hmm. они пишут, кого они рисуют. А какое время вам приходится вот так вот находиться неподвижно в этой позе? Ну, порядка, наверное, обычно 30 часов. Около 30 часов они пишут. 30 обычно. часов? Да. И ну, не устаете вот так рисунок, вот. Средний рисунок, небольшой рисунок, что, э, продолжается около 30 часов. Mm -hmm. Ну, по два часа в день. Два часа иногда там два с половиной часа. Но главное не шевелиться. Ну, преимущественно, да. По крайней мере, находиться в одном и том же положении. Потому что просто очень влияет, потому что свет идет. Ага. Да, и тут и специальные осветительные да. приборы, и это все. Ну это студенты важно. хорошо знают, и они, наверное, скажут больше. Ну-ка, сейчас посмотрим, что тут у них получается. Доброе утро! Как вас зовут? Меня зовут Рустам. Рустам, очень приятно. Вот ты, Борис Михайлович в образе просто греческого какого-то бога, да, или нет? Нет, это Моисей, да, уставший путник какой-то. Ну, я, я рисую, рисую Бориса Михайловича, не знаю. Никакого греческого бога я не рисую. А, -а, -а. а какая самая сложная деталь у Бориса Михайловича в изображении? Самая сложная? Навер наверное, все сложное. Угу. Да, не просто, не просто. Все. А что тут у нас происходит? Доброе утро. А вот здесь Борис Михайлович еще только а, появляется. Это эскиз такой, набросок, скромное да? Скромное начало, да. Угу, скромное начало. Вот это, да, здорово. И у, у каждого же свой ракурс. Так. И вот здесь вот. Замечательно. А потом вот, вот это вот кто-нибудь подарит Борису Михайловичу? или нет? Или это куда потом все это уходит? Это будет... Просмотр будет? Просмотр 17-го... Неважно какого. Нет. А <свят> день еще в конце месяца, и все, а, все, Борис Михайлович, так на вас все будут смотреть. Вы уже чувствуете себя знаменитостью? Я ведь, между прочим, вас узнал, я впервые вас увидел там, вы стояли с копьем и изображая какого-то греческого воина или римлянина. Какая богатая творческая жизнь. Но в этом тоже есть что-то такое академическое и замечательное, правда? Ну замечательно. А для вас какая самая сложная деталь у Бориса Михайловича в написании? Да нет, наверное, тоже все сложно. Самое главное собрать рисунок, чтобы цельно смотрелся. Передать настроение какое-то, да? Так что какие-то замечания уже появились. замечания постоянно у нас замечания. У идеальных студентов нет. Ну и что вот вы посоветуете, как более выпухло изобразить Борис Михайловича? Ну, нужно, конечно, следить за тоном. у с пропорции идут. То есть вот у -у -у. первая задача. Но Борис Михайлович очень пропорционально. Очень пропорционально. Ну, вот нужно, чтобы студент рисовал пропорционально. А борода у Бориса Михайловича приклеены специально для образа, и не настоящая? Можно потрогать. Можно потрогать, правда? Ой, настоящая. Но, да, она, она же большая, завязывается. Для того, чтобы видно были части тела, вот эти вот, которые она... скрыты бородой, ага. приходится бороду завязывать. Она завязывает. тоже, да, и уши, а, так тут и шеи, завязано. да. Свои маленькие хитрости да, большой академической все живописи. Совершенно верно. Вот это да. Ну что ж, друзья мои, мы познакомились с маленькими хитростями большой академической живописи в Академии живописи вояния из отчества. Спасибо большое, что смотрели. Это было очень интересно. До новых встреч. Так, борода замечательная. А, что это у нас в ухе находится за наушник такой? Это радио. Какое радио? Ну, как же, иначе-то как? Моисей можно... слушает радио А можно в пустыне, да? А они радио не пишут, не рисуют. <laughs> а можно послушать, что там передают? А, вот, видите, да, радиоприемник. И что сейчас там передают? До радио. А? До радио. Что FM 88 Не будем рекламировать никаких А можно послушать что-то? Да, конечно Ну-ка Да, очень бодрая музыка Вот это да Она не позволяет нам уснуть А то можно уснуть и свалить с подиума Желаю вам, чтобы этого не произошло Спасибо Замечательно Вот это да Сейчас постараемся проникнуть туда.